Спасибо Игорю Напомнил, что про табак Надо что-то снять Чем у меня завершилось это дело В общем, сегодня 1 апреля 22 года Я совсем забыл про свой табак А у меня тут шум сухо-сох Надо его немножко увлажнить Чувствую что Он совсем сухой Купил коробочку мне Молотилку такую для табака На Алиэкспресс Чтобы на намолоть что-ли будет мы посмотрим в общем сейчас намочим табак и попробуем в общем, немножко намочил отделил стебли от листьев я его не фер... не ферментировал так что не знаю что получится сейчас буду экспериментировать Днем эту молотилку как она вообще работает я не знаю попробуем Ма, смолола! Замолим. Так, нам ну, стебли не надо. Нафиг. Смотрим, что-то с листьями будет. Ну, смотри, молит интересно, хорошо. Посмотрим, что на выходе будет. Сейчас смотрим, дыхаем, блядь. Так, ладно, для примера хватит. Ну что у нас получается? О! Какой-то бачило. В принципе можно попробовать крутить батек. Ну что, взяли крутилку, фильтр поставили. Достанем этого так называемого доморочечного табака. У меня он пока сыроватый. Попробуем. немножко... Моченый чуть-чуть ну. так бумаги закрутим так туда рета вот какая получилась ну ама да, крават ну, не знаю Попробуем закурить Так, ну что Закурим, пожалуй По одной кровати. подождать на решетбуцах слишком перемочил надо ждать сухого мама это не пойдет ну, в общем взял я сухого не буду намачивать попробую так смолот сухим молим. А, попробуем жидкостям. Что, пальцы не свободны? М -м -м, как молятся, интересно. А? Давай молись. О, почему сломалось? Ну, а теперь попробуем скрутить сигарету, которая сухой. нас вот здесь. Ну, не скажу, что сильно мелкая консистенция. Ну, ничего. Сейчас сделаем смокрутку эту. Ну, а Слушайте, но ну это лучше, чем в магазине. Я думаю, махор какая-нибудь будет. Приятно курица, вообще, никакой, никаких примесей легко. М -м -м -м -м -м -м -м ну просто супер, слушай, я доволен, надо быстрее высаживать новый. Ну, капитальный, прелесть, просто замечательно. Я даже, я даже не ожидал. Абсолютно не ожидал. Даже в Англии можно и без ферментации. Немножко мокрого попалось. Великолепно. В общем, надо садить новый. Великолепно. Ну вот. Тест закончен. Теперь буду курить. Хо-хо-хо.